Всем привет, ребята, с вами я, Метрополитенский. Если будет лагать, то извините, пожалуйста. В общем-то, ребята... Это я вернулся, да, и это моя из самых старых вубрик, как я ее там называл, ПАВА ИО-2, ребята, да. Одна из самых моих старых вубрик, ребята, и если я буду тоже в нос говорить, то я болею гриппом, поэтому, ребята, вот так. У нас тут какое-то противостояние Шри-Ланке и России, я еще. Записывал один неудачный дубль. В общем-то, поехали. Ребята, я, кстати, и уже супермен ранг. Я не знаю, в ч эти ранги дают. Ранги, точнее. Ой, я в таком невезучем месте заспавнился, где нет вот этих хреней, которые можно будет мгновенно как бы увеличить. А подождите! А вот там желтенькая и рядом есть такая штука. Быстрей, быстрей! А, бот! А, бот! Слитый вообще, блин! Я так, это, я отжигаю короче! Ой, я уже на первом месте! Что? Да, блин, в жопу эту вашу рекламу! опять вот, вот блин, зачем мне эта реклама? Ага, да, с четыре. Да. да блин, это, это говно собачий, блин. Что? А, а, то есть, у меня территория... Полностью защищена. Или я полностью защищен, я не понял. А, ну я уже один 11% Прям жестко. жестко Бот слитый вообще Я не понимаю, только почему Другие иголоки не используются Хрень На нафиг Но, синяя говнешка Говнешечка Гаврию говнию На нафиг На бот Бот слитый А я не поняла, что это мы тут делаем В моем холодынке это позвучало немножко сумасшедшего ребята, ладно. Вот. Так, 1381, кто-то жрет мою территорию, я даже вижу, кто. По мини-карте. А я не понял, а, это у, на третьем месте? Так, это, это надо, это недоразумение, надо срочно уничтожить. И он тоже не пользуется колодцем, тихо. Я попытаюсь сейчас колодцем воспользоваться. Аккуратненько. На нафиг. А, бот слитый, вообще он умер. Идеально. А, то есть еще? А, то есть они еще и спавнятся. А, иногда. Тихо, тут жесткий замес. Так, кто пытался меня? Убить! Слезать, быстрее! Убить! Убить! Я хотя бы и вараганей Тволизовал перед этой самоной рекламы Яндекс то Товары Икея уже в продаже Зачем мне эта Икея Она ушла из России Вот пусть там и остается Что это? о Блин Вот лучше вы мне неуязвимость какую-нибудь Дали я не знаю Ну не это говно Блин, что я буду делать? Блин, блин, блин, блин, блин. Тут еще поживают мою территорию, господи. Жестко-жестко. Жестко-жестко. Сейчас будет джога-джога! Рассказываю, значит, историю. И, ребята, мне, короче, как дали какую-то... Какие-то записи нет? Эй, как, как? Я умер, как? Это у нас 1600, а у них 1300 процентов. Но не надо расслабляться. Я думаю, я не буду большую серию делать, потому что мне не очень нравится очень долго говорить. Мне очень надо. Господи. У меня уже Avenger, да. Надо быть я, я такой профессионал. Ч ⁇ ты делаешь? Пш -пш -пш. Ой, я так жестко сейчас сказал. Простите, друзья. А, я уже на втором месте. Я бля, вас. А, я просто сейчас на первом месте. Я вообще расслабляюсь, как бы. Я ничего не делаю. Я думаю, в этой игре нужно, как-то выживать просто. Я три чела убил очень вообще за комодкой времени, фига. Я могу уч. Эй, Богдан, я здесь. Богдан, Богдан. Эх, Богдан, Богдан. А, то есть у меня уже 10 пациентов. Карта. пон Блин пять, наверное, какая-нибудь это... о, это, это как его, Игра по типу, как его, код там ИО опять же, штат ИО, да, <гласно> блин, я тоже хочу штат ИО сделать как-нибудь на канале тоже заснять, опа Ой, чё так лагает? Я не понял. Нифига. Почему я так лагает? Я, я, я реально не знаю. Конечно, айфоны тоже лагают. Я не спорю. Ну почему? Так, у нас уже 1700 по <звучит> просто шариланки будь что я там открыл, какого там а у меня дофига скинув да окей я понял вас вот ребята на этом будем заканчивать что я сейчас сдохну, Ребят, всем пока. С вами был я Метаполитенский. Всем пока.